Дождались. В Яндекс.Маркет появилась страница с закрывающими документами, а также изменилась работа по новой модели продажи с доставкой магазина. Привет, это Мария и новости Digital. В личном кабинете маркета появилась страница для работы с актами, счетами, фактурами и отчетами от маркетплейса, закрывающие документы. Она поможет партнерам вовремя оплачивать услуги маркета и получать вознаграждение без остановок. С новой страницы можно скачивать документы по договору на размещение, акты об оказанных услугах, об исполнении поручения и счет фактуры. Сюда же относятся отчет об исполнении поручения и сводный отчет по данным статистики. В них есть информация по транзакциям, проданным, доставленным и невыкупленным товарам, а также по возвратам. Когда покупатели используют баллы Яндекс Плюса, маркет-бонусы, промокоды или бонусы спасибо, партнерам полагается вознаграждение. Пока документы по договору на продвижение отправляются вовремя, вознаграждение выплачивается каждый день. Обычно это акт об оказанных услугах, а при работе по общей системе налогообложения еще и счет-фактура. Если до 15 числа оригиналы документов за предыдущий месяц не отправляются, выплаты приостанавливаются. В закрывающих документах можно будет увидеть, за какой период ожидаются акты и скачать их. Останется только распечатать, подписать, заверить печатью и отправить в Яндекс.Маркет. На новой странице указано, когда и на какую почту отправляются акты и счета фактуры по договорам. Обычно выплаты возобновляются в течение двух недель с момента получения всех недостающих оригиналов. Также Яндекс.Маркет открыл регистрацию на работу по новой модели DBS – Delivery by Seller, продажи с доставкой магазина. Она предполагает, что товары продаются прямо на витрине маркета, а хранение, обработка и доставка заказов остается на стороне партнера. При этом маркет гарантирует покупателю качество обслуживания и выступает арбитром в спорных ситуациях. С появлением новой модели к маркетплейсу могут подключиться продавцы из любых регионов, даже тех, где у маркета пока нет сортировочных центров и складов. Также DBS хорошо подходит тем, кому важно самостоятельно контролировать логистику, например, продавцам пиротехники и стекла. DBS можно сочетать с другими моделями. Скажем, часть ассортимента хранить и доставлять самостоятельно, а остальное продавается складов маркета. При подключении модели DBS продавец платит 2% от цены товара за каждый доставленный заказ, а если покупатель оплачивает заказ на сайте, также 1% за прием и перечисление денег. Чтобы подключиться, нужно зарегистрировать в кабинет продавца и внести данные для заключения договора. Затем загрузить ассортимент и передать тарифы на доставку. После проверки этих данных потребуется настроить отправку заказов в личном кабинете, через API или в 1S Bittrex с помощью модуля маркета. Сейчас по модели DBS не получится продавать книги, бады, билеты, туры, музыкальную и видеопродукцию, а также товары, подлежащие маркировке в системе «Честный знак». Также не принимаются алкоголь, лекарства и товары, связанные с курением. Они вообще не продаются на маркете из-за законодательных ограничений. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!